Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 15.90 М на нашем веб-сайте radio Ну и, конечно же, приветствуем всех наших YouTube-зрителей. Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Начнем, наверное, с голосования в Сенате, которое держало в напряжении всю страну, думаю, не только и результаты этого голосования, ну и последствия, соответственно. Совершенно верно. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И, конечно же, то, что стояло на кону, как не банально это прозвучит и клишировано, но правила работы Сената это действительно важно, это действительно серьезно. И их удалось отстоять и заодно пока, ну, пока, по крайней мере, не дать пройти этим диким законопроектам, которые практически подчиняют все, все выборы центру. Но я немного опять и повторюсь, потому что у нас уже был разговор и в Филибастере, но все-таки стоит к нему вернуться. И по привычке своей... Проведу такую небольшую историческую аналогию с событием, которое происходило 65 лет назад. И я не скажу, что то, что мы наблюдали с вами на прошлой неделе, это повторение. Нет, это есть, как вы видите, ряд сходств. Но это пример того, как э, во что сейчас превратились э, демократы, с одной стороны. С другой стороны, что не так много изменилось, на самом деле, в, в них. Э, ну и со стороны третьей, хотя обычно мы только там, с двух сторон рассматриваем, но здесь их несколько. Э, но ну, вы увидите, что все-таки действительно филибастер, эта штука очень и очень важна вне зависимости от того даже, кто его применяет. Даже те, кто нам, может быть, и не особенно симпатичен, но это действительно вещь полезная. Я быстро напомню, что, хотя первые какие-то попытки, так или иначе, филибастеры, они связаны еще с президентством Эндрю Джексона и с его позицией тогдашней в Конгрессе, но само слово появилось где-то... В 1853 примерно году, когда демо... появилась в палате представителей, где вообще-то филибастеры не, не работают, когда демократ, Венейбл, протестуя против возможной военной операции на Кубе, сравнил ее вот с действиями флибустеров, да, то есть филибастеров, и была поддержана тогдашней партией оппозиционной вига. И демократы с негодованием писали, что вот посмотрите на этого Венейбла, который стал стаи демократа под, связался с другой партией для того, чтобы вот, вести себя сам как флебустиер». Параллель, я думаю, все заметили. Демократ, который связался с другой партией, чтобы вот тогда, я думаю, эта операция против Кубы не была особенно нужна, хотя потом, вы знаете, эта война все-таки случилась ну, против Испании, имеется в виду. Но тогда с рабством и так далее, действительно, Виги были более правы, и не надо было туда затевать боевые действия, поэтому здесь Венебл поступил верно. Вот, потом были разные попытки свести к минимуму, <coughs> Пошу, <прощения. coughs> а, свести к минимуму Филибастер, прежде всего, в 1917 году. А, нет, не из-за того, что происходило в Российской империи, а из-за событий Первой мировой что его может... До, до, до того момента филибастр вообще мог идти чуть ли не вечно. А там было решено, что в семнадцатом году, что все-таки две трети его закрывают, и законопроект должен приниматься. А вот, и в таких условиях дальше были попытки его размывать. Но вот в 1957 году, когда у демократов было незначительное преимущество, а президентом был Изенхауэр и, соответственно, главой Сената автоматически был Никсон, как вице-президент, сложилась ситуация, что Изенхауэр пытался провести законодательство, связанное с гражданскими правами, так называемый акт о гражданских правах 1957 года, который бы позволял и комиссию создавать по правам и так или иначе расширял бы права, прежде всего, чернокожего населения, которые на тот момент действительно были реально нуждались в том, чтобы их расширять. И что самое главное, и заметьте тоже момент какой, что если быть до конца откровенным, то, конечно же, да, гражданские права играли свою роль, но одной из главных целей республиканцев было с помощью этого акта о гражданских правах, конечно же, разрушить демократическую монополию на юге и привлечь на свою сторону голоса, прежде всего, в том числе и чернокожих избирателей. И поэтому, представьте себе, ну в той ситуации, республиканцы и глава их в Сенате консерватор Уильям Ноланд, были ориентированы на то, чтобы этот акт обязательно принять. А вот демократы как раз его встретили довольно-таки агрессивно. И более того, проблема Филибастера, она сразу же замаячила впереди. И представьте себе, президент Сената Никсон, пытался тогда на время вот принятия этого законопроекта проекта филибастер. Об... То есть он не то, что он и хотел его обойти, он поставил на голосование, ну, как и было и сейчас почти, вопрос о том, что, может быть, стоит это правило 22 обойти, и вот этот самый филибастер, чтобы он не использовался, ну, или, по крайней мере, чтобы было не две трети большинства, а, по крайней мере, три пятых. Его, кстати, не одобрили консерваторы эти действия Никсона, и я, на самом деле, тоже их не одобряю. Но, к счастью, все это благополучно зависло, и, как и сейчас, эта инициатива не прошла. И тогда вход пошел талант Джонсона, главы демократов, который, в общем-то, сообразил, что... Времена все-таки меняются, и надо делать все, чтобы эту вот хватку за чернокожим населением для демократов сохранить. И в этом плане действительно вот существовавшая на тот момент коалиция южных демократов и республиканцев, что она дает трещину, и что важнее уже ориентироваться на либералов как на своих собственных демократических, так и на, при случае либералов от республиканской партии. Поэтому Джонсон, хотя на тот момент он, может, еще и сам не так уж был сильно озабочен вопросом гражданских прав, и даже там порой ругался, говоря, что все эти демократы только и толкуют про черных, мне тоже надоел, но вот сообразил, что, что зашатается положение на юге, и начал предпринимать масштабные усилия, потому что законопроект все-таки был принят. И, в частности, он добился того, что там был убран один из пунктов связанных с тем, что генеральный прокурор мог участвовать в делах по, себя, по гражданским вот этим нарушениям гражданских прав и получал действительно многовато прав. И добился того, что те, кто попадал под суд за нарушение этого акта, чтобы их судил суд присяжных, ну, что, сами понимаете, в общем, позволял южанам, давал им некоторую свободу маневра. Были вокруг этого нового законопроекта разные конфликты, считали, что он беззубый, и так далее, и так далее, но как бы то ни было к какому-то соглашению, пришли, но тут-то случился знаменитый филибастер Строма Терманда, который по сию пору э, остается самым продолжительным, около суток, даже чуть больше, э, и так э, Торманд э, пытался тогда еще демократ. Так Торманд пытался сорвать вот этот самый акт о гражданских правах 1957 года. Но у него, в общем-то, это не получилось. Хотя стало понятно, что э, сам по себе этот прием э, с Филибастером, э, он действительно работает. Э, Торманд был не первый, конечно же, и, как вы видите, не последний. Но он э, остался вот таким э, мастером э, этого сенатского искусства. Что здесь важно, это то, что даже, хотя правота, так скажем, историческая, на стороне Эйзенхауэра, Никсона и республиканцев, но то, что они пытались обойти Филибастер, это было неправильно. И то, что акт 1957 года получился не таким, как хотелось бы, вот это, я считаю, было нормально, потому что слишком радикальные меры они в конце 50-х, скорее всего, американскому обществу бы не пошли на пользу. И вот это вот столкновение вроде бы разумного, это были еще разумные действия по гражданским правам со стороны республиканцев и абстракционизм демократов, Вне зависимости от наших с вами эмоциональных соображений, кому мы сочувствуем. Но надо признать, что удержала Америку от кризиса, который мог бы случиться. И на уровне расовом, и на уровне конституционном. Поэтому здесь Филибастер свою роль положительную сыграл. Интересно продолжение. А именно, что Термонт, как вы, наверное, помните, со временем перешел в республиканскую партию. И более того, стал его конс... из либерала-сегрегациониста э, стал консерватором э, с вполне себе разумными взгля... взглядами. Э, и, в частности, голосовал за то, чтобы день Мартина Лютера Кинга стал выходным. Хотя здесь я с ним не согласен и выступал в поддержку Кларенса Томаса и, и та вот э, легенда, что вот и ему подобные перенесли весь свой расизм якобы в Республиканскую партию, это полная фигня. Наоборот, в Республиканской партии Тормент э, у него такой вот баланс наступил. И напротив, пока он был демократом, и кстати говоря сторонником Рузвельта, вот тогда у него почему-то все эти э, сегрегационистские моменты вылезали наружу. А вот человек, который в шестьдесят четвертом году отметился филибастером э, по тому, чтобы сорвать следующий акт о гражданских правах, а именно сенатор Роберт Бёрт, такой клуксклановец и так далее, он никуда не делся и в Демпартии оставался до последнего. Э, и хотя якобы Демпартия объявила, что он исправился, но он голосовал против Кларнса Томаса, он был, человек сохранил свои и либеральные, и прочие взгляды, так скажем, вполне себе левые. Но вот Хиллари Клинтон, например, его там чуть ли не своим наставником называла, что, в общем, тоже такой интересный штрих к этой истории. Но в целом, заметьте, что вот эти вот знаменитые филибастеры, они связаны с демократами. Республиканцы, правда, тоже филибастеры использовали. Самым ярким, конечно, остается Эл Дамата, представитель Нью-Йорка. Кстати, последний республиканский сенатор от Нью-Йорка. Потом его заменил не кто-нибудь о странных совпадениях, а Шумер, кстати говоря, в 1998 году. Но ну, вот Дамат, хотя у него там тоже всякие были отношения с консерваторами, тем не менее его исправно поддерживала консервативная партия Нью-Йорка, про которую мы вам рассказывали. И у него было два знаменитых очень длинных филибастера. Это в 1986 году, когда он пытался добиться того, чтобы не сокращалось финансирование завода по производству военных самолетов, который находился в, в Нью-Йорке. И тогда он, среди прочего, как рассказывают, читал телефонный справочник целиком, чтобы время затянуть. И у него это получилось. И в 92 году, когда он таким образом пытался сорвать принятие налогового законопроекта, и там он хотел добиться, чтобы перев... производство пишущих машинок, Смит, Корона, компания, чтобы производство не переводили в Мексику. Кстати, тоже актуальная проблема. Тогда он тоже держался долго, как положено итальянцу, даже пел. Но вот там, правда, ему уже не помогло. Второй его филибастер оказался не слишком удачным. Ну и мы помним из последнего это и Рэнд Пол, и Тед Круз, так что обе стороны Филибастером исправно пользуются. Ну и демократы тоже сколько угодно пытались тормозить таким образом и утверждение тех или иных судей. Кстати говоря, те или иные действия республиканцев. В общем, Филибастер это абсолютно неотъемлемая часть американской сенатской или культуры Конгресса, если хотите. Да, нам он не нравится иногда, когда у власти находится президент, который нам более симпатичен. Но, как вы видите, на примере 1957 года иногда даже э, разумные э, законы, которые вроде бы полностью поддерживаешь, их стоит через этот самый филибастер пропустить, потому что э, ну, есть вещи, которые должны происходить э, в свои времена. И поэтому спасение филибастеры сейчас – это не только то, что нас уберегли, всех нас, кстати, не только Америку. Не знаю, на какое время, увы, потому что демократы не остановятся, конечно же. Вот от этого безумного и не имеющего в реальности никакого отношения к гражданским правам закона о подчинении выборов. Но еще и то, что сохраняется традиция, потому что демократы и левые – они идут войной на традиции, это безусловно, это очевидно, и филибастер, конечно же, для них это одна из главных их целей, и они будут пытаться, конечно же, уничтожить его и дальше. Но к этому надо быть готовым. Надо понимать, конечно же, что э, когда, как все мы надеемся, придет республиканский президент, то ему тоже будут ставить палки в колеса. Но здесь э, выход один. Надо, значит, надо добиваться того, чтобы было больше республиканских сенаторов. Так что здесь э, ничего не поделаешь. Другого выхода э, тут э, нет. Что касается последствий. Ну, в этот раз досталось больше даже не меньшему, а синими, как-то знаете, демократы. Они вообще, хоть и рассказывают нам, как они страдают за права женщин. А вот когда дело доходит до чего-то серьезного, женщинам всегда достается больше всего. Понятно, что республиканским, но ну и своим тоже. То там туда туалета не дают дойти, помним мы эту историю. Ну а теперь вот резонская партия вынесла ей партийное порицание за то, что вот, осмелилась она сделать такое. Партийные порицания, что интересно, в последнее время в основном республиканской партии как раз выносят, И преимущественно они связаны с э, действиями в отношении президента Трампа. Голосование против него или э, во время импич, импичмента против него и так далее. Ну вот и демократы спохватились и взялись за Синема. Но вот какая штука. Люди, которые в большинстве своем филибастеры на филибастеры шли, они успеха-то добивались. И, в конце концов, и Торманд сколько времени пробыл в Сенате, и Бёрд сколько времени пробыл в Сенате. Дамата даже считается, что его этот филибастер 92-го года, пусть и неудачный, помог ему выиграть. Ну и мы все видим, что и Круз, и Пол, как к ним не относись, но все-таки люди, работающие в Сенате, они тоже им эти филибастеры ничего не навредили. Поэтому я не скажу, что я большой поклонник «Синема», и я точно не разделяю попыток записать ее в «Консерваторши», Хоть когда она была конгресс она состояла в блюдок коалишн, но это уже не консервативная, а скорее такая умеренная коалиция конгрессменов-демократов. Тем не менее, я все-таки ей, так знаете, осторожно успех пожелаю. Не в том плане, чтобы, конечно же, если она будет с нормальным республиканцем или нормальной республиканкой кон конкурировать. Но чтобы каким-то боком ей это голосование все же зачлось, потому что действительно даже человек, почти во всем не совпадающий с моим пониманием американской системы и того, что должен делать сенатор, но когда она защищает американскую систему, ну, ей, я думаю, ее за это стоит поблагодарить. И в этом плане редкие, наверное, случаи, когда действительно Сенатор-демократ, вот пусть за одно единственное действие, ну в ее случае даже не за одно, но вот сейчас за одно, ей стоит сказать спасибо. Но что будет дальше, мы посмотрим. Радоваться, конечно, не стоит никогда, не бывает полной победы, не бывает полного поражения, но то, что Филибастер удалось отстоять, и я надеюсь, вы поняли это и по моим этим небольшим историческим выкладкам, это достояние американской политической культуры, и надо за него держаться в любом случае. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передаю слово. Вполне с вами согласен. Вообще, действительно, очень важный инструмент. Если вы помните, Трамп пытался, а, так сказать, надавить тоже, чтобы отменить филибастер для того, чтобы принять а, что-то, Там я не помню точно что, или судьи провести, или что. Ну, судьи, а, так сказать, они проводили, потому что в свое время Рит отменил филибастер на утверждение да. судей. А, ну, по какой-то причине что-то там Трамп или или с нелегалами решить вопрос. Ну, неважно, не суть. Тем не менее, республиканцы не поддались. И тут, благодаря этим двум демократам, этот институт удалось сохранить. Правда, и вы правы в том, что на синема обрушились с такой силой все, все леворадикальные отребья, и даже доноры, которые финансируют ее избирательную кампанию, угрожают, что они ей теперь вот а и Линкольн э, Project, так называемые республиканцы, тоже направляют свои усилия на то, чтобы раздавить синема, то есть они примут участие в кампании очернения этого се это сенаторши. Ну, в общем, будем надеяться, что она это выстоит. <клес> И вообще, внешне она довольно симпатичная женщина по сравнению со всем остальным составом э, демократического ну, да, и, конечно, Если сравнивать ее или Берни Сандерса, который сразу же заявил, что вот правильно ее осудили, то лучше ну, заступаться за нее, конечно. Будем надеяться, что она выстоит... И слава богу, что так получилось, потому что в противном случае, несмотря на то, что идеи, которые предлагают демократы, которые предлагает, проталкивает через Конгресс зиц-председатель, не пользуются абсолютной популярностью в опрос общественного мнения, об этом говорят. То есть они идут не только против, так сказать оппозиционные партии, но идут против мнения населения Соединенных Штатов и, понимая все это, они готовы рисковать местами в Конгрессе, в Сенате, лишь бы протолкнуть. Хотя, с другой стороны, если бы им удалось это протолкнуть, они бы гарантировали себе победу и на промежуточных выборах, и на президентских выборах. То есть, они бы фальсифицировали выборы так, как им это заблагорасуется. Сейчас остается шанс, что все-таки выборы пройдут более или менее честно, относительно честно, до конца, наверное, никогда они честно проходить не будут, но во всяком случае такого злоупотребления, какое, которое мы, за которым мы наблюдали в 2020 году не будет, и поэтому, скорее всего, демократов, ну, судя по тому, как Лиз Чейни, вот там Стропова проводили авт, ее, ее, так сказать, оппонент, который баллотироваться будет, в, в этом году в Конгресс а, По-моему, в три раза а, Популярнее, чем Лиз Чейни а, и, Кстати, ее поддержал Не Лиз Чейни, а ее оппонента Поддержал Дональд Трамп И это показательно Надеюсь, что так оно все, все и произойдет а, Кстати, Нют Гингрич Заявил, что mm -hmm. в, случае, да, да, да. в случае Если республиканцы возьмут Конгресс То и э, Мэри Гарланд И все, весь этот комитет 6 января может пойти в тюрьму, потому что они просто тупо нарушают закона Ну тут же сразу высказались Чейни и Кинзингер. Ладно, давайте сделаем перерыв. После чего вернемся, обязательно продолжим. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон студии 847-400-5200. Если будут вопросы, звоните. Ну а пока давайте перекинемся на другой континент Великобритания скандалы скандалы над или давайте сначала примем звонок может быть и а потом вернемся к этой теме добрый день а вот здравствуйте скажите пожалуйста вот на следующей неделе начнутся олимпийские игры в пекине и по сложившейся традиции Путин всегда начинает захватывать чужие территории, как в 2008 году э, после летних Олимпийских игр он захватил часть э, Грузии, после Сочиской Олимпиады Украину и так далее. А вот э, вам в Москве не видно, что там делает Путин за, за, за кремлевскими стенами. И как складывается обстоятельства в Казахстане после неудавшегося переворота? Спасибо. Спасибо. <сёк> к счастью, мне не видно и что там Путин делает, и... но к этой теме я на самом деле вернусь, если мы успеем в нашем последнем сегменте, так или иначе, поэтому подождите. Просто Казахстан, у нас все пропало, информации толком и не было и нет, и что там произошло, вообще, помню, никто так и не понял. Вот несколько там дней все об этом писали и тишина. Итак, возвращаясь э, к да. ситуации в Великобритании, скандал, нависла угроза отставки премьер-министра, потом все вроде как-то успокоилось. Да, знаю, многие из вас предпочитают, когда я говорю про американские новости, исторические факты, но Европу все-таки тоже не будем забывать, там вещи происходят занимательные иногда. И вот уныние и серость, которые представляет из себя нынешняя консервативная партия, и что вы должны ни в коем случае не допустить того, чтобы республиканцы оказались такими же, Привело к тому, что вот э, лидером вдруг оказался ну, человек, который, пожалуй, в другое время, хотя, как сказать, увы, за вычетом э, Черчилля и Тэтчера э, сильных э, премьеров -то консервативных э, нет э, уже, наверное, лет сто э, примерно. Поэтому неудивительно, что вот и Джонсона вынесла во власть, только потому, что он не антисемит, левак и вероятный советский агент Корбин. Но Джонсон показал себя абсолютно никаким премьером вверх страну в хаос и кризис, послушав шарлатанов и используя все эти безумные ковидные, точнее якобы антиковидные меры, влез во все дебильные зеленые программы и продолжает в них влезать. И непонятно, как себя ведет по Брекситу, подставляя Северную Ирландию, о чем вы все помните. Но вот как только Джонсон вдруг стал какое-то подобие здравомыслия проявлять... Интересно, если считаю, совпадение. И вроде бы по слухам высказывать неудовольствие советами экспертов и хотеть какой-то большей жесткости в переговорах по Брекситу, сразу вдруг появились данные о том, что он, оказывается, во время вот всех этих локдаунов там вполне себе веселое время проводил. В мае 2020 года, когда вы помните, все было закрыто, и у вас, я думаю, тоже, и у нас, и теперь у него выясняется, что и летом 2020 года. И хотя Джонсон довольно бездарно оправдывался, что он туда пришел на какое-то там мероприятие, а там, оказывается, пьют, а он-то думал, что он работать идет. Ну, так-то, знаете, такие оправдания, они никого не волнуют. Но главное то, что понятно стало... С такой-то перспективой шансы его зашатались, не то что даже до выборов дожить, и вообще сохранить э, пост премьера. И в ход пошли две операции. Операция первая, э, хотя не все, естественно, даже с ней соглашаются, носит название «Спасти большого пса». Ну, по-английски немного более благозвучно «save big dog», и смысл ее в том, что все подчиненные, кто так или иначе замешан, должны взять на себя вину, уйти в отставку и так далее. Но как-то эта операция, она зависла, понятное дело, что, мягко говоря, не очень. Тогда пошла в ход операция уже другая, с более ярким названием, операция «Красное мясо». И хотя, как шутят консерваторы, которые в Британии все-таки еще остались, что это красное мясо только для тех, кто вегетарианец, но действительно достаточно любопытно, что же было выбрано вот тремя основными направлениями для срочного спасения Джонсона. А было выбрано направление, хорошо знакомое и вам, как раз заметьте, и связано не с тем, что Джонсона надо срочно делать популистом-консерватором. Поэтому у нас Джонсон теперь предстал сторонником гражданских свобод. Который отменяет маски и какие-то там еще принудительные тестирования и так, далее, и так далее, сокращает период самоизоляции и все такое прочее, и вроде бы вот освобождает Британию. У меня это никакой радости не вызывает, потому что ну, нельзя благодарить вора, а даже если премьер-министр, тем более, если это премьер-министр, когда он у вас что-то забирает, а потом возвращает. Ну и что? Это ваше, а никак не его. Если нас слушают британцы сейчас, конечно. И, но, тем не менее, это был первый пункт. Далее Джонсон объявил, что он сокращает финансирование BBC. Тоже важный момент. Да? Культурные войны. Так как BBC уже у консерваторов, ну, примерно как в Америке, наверное, CNN. Сами знаете. Да и в Америке знают, что такое BBC. Вполне себе антисемитская левая контора, которую, с которой ничего уже давно никто не может поделать. И хотя уже давно консерваторы призывают вообще прекратить всякое финансирование государственной BBC. Пусть крутится, как знают. Но вот пока его только сократили. И хотя на BBC сразу завыли, что они теперь умрут с голоду и не будут выпускать какие-то там передачи, без которых якобы Британия не сможет жить, но когда вводят на BBC, это, согласитесь, звук приятный для нашего уха. И третий момент – это то, что Джонсон, как шутят, опять же, консерваторы вдруг вспомнил, что есть такое понятие, как пограничный контроль, и пообещал, что он отправит военных на следить за тем, кто, собственно говоря, вообще в страну плывет, да еще в больших количествах через ла -Манш. Правда, вот здесь пока, по-моему, дальше обещаний дела не идет. Но вот в целом сам по себе показательный момент, что, заметьте, как только политику консервативному хреново, он сразу же хватается вот за культурные войны, за иммиграцию и за борьбу теперь у нас еще вот конечно же с ковидо-тиранией. То есть набор, если хотите, Трампа 2016, ну и плюс еще новинка вот со всеми этими ковидными мерами. Я, правда, не думаю, что Джонсону это поможет. Я даже сейчас не буду пока трогать и то, что он э, с Брекситом из Северной Ирландии, пока непонятно, как себя ведет. Но даже и всего этого ему, конечно же, будет недостаточно. По... По опросам он очень-очень сильно отстает э, от э, лейбористов, что, конечно, прискорбно, потому что глава лейбористов не Корбин, не такой диозный тип. Но Стармер э, – это социалист. Ну и, простите, может, социалист без связи с советской разведкой и без такого припадочного антисемитизма, хотя и, и э, о, о особой дружбе, я не замечал Стармера с Израилем. Ну, я не замечал. Но в любом случае социалист – это последнее, что сейчас Британии нужно. И если посмотреть на конкурентов, возможных Джонсона, то там Лиз Трасс, простите, ни с какой стороны. Не Тэтчер. Это женщина, которая меняет политические взгляды чаще, чем белье. Она была крайне левой активисткой, была либеральной демократкой, ненавидела Тэтчер была против Brexit и сейчас за Brexit, вроде бы уже за свободную торговлю, и не пойми, что и как. И это будущий пример Соединенного Королевства. Ну, замечательно. Тереза мы уже была, помним, как, что из этого получилось. Ничего хорошего, если кто-то запамятовал. Поэтому тут, как бы, знаете, с одной стороны... Позлорадствовать бы, мол, доигрались э, э, товарищи Сальбиона в свои, думали, что социализмом можно баловаться, и вам это с рук сойдет, и в результате и диктат Лейбористов получили, и консервативную партию развалили. Но, с другой стороны, все-таки, знаете, какое-то есть э, сочувствие-то. Ну, как-никак, э, много чего хорошего королевства-то дало и парламентскую демократию, и многих американцев, которые, правда, вовремя оттуда уехали. А, и в этом плане, ну, досадно, что уж тут, что вот в, в такую ситуацию сами себя загнали. И почему я вам это рассказываю, я уже это озвучивал, но повторю еще раз. Нельзя допустить того, чтобы республиканская партия превратилась вот в такое же посмешище, как нынешняя партия консервативная. Ну и сейчас еще у нас одна новость из, из, той, из тех же краев. Но если Сергей что-то добавит про Джонсона, то с удовольствием здесь умолкнул. Ну, я говорил, что вот эти... А... Так сказать, ну, меры, объявленные Джонсоном о том, что они будут ослаблять а, политику ограничений в связи с ковидом, они связаны, скорее всего, со скандалами, которые окружили его. Это, так сказать, не, не его инициатива, а вынужден был к этому прибегнуть, хотя мог бы поступить иначе. Но похоже, что и с Брекситом он не определяется, и гайки они закручивали там до, до того, как скандал развернулся. А, похоже, он не достоин быть лидером консервативной партии. Но вот то, о чем вы говорите, что партия проигрывает либористам, это такой знак нехороший. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Спасибо. Но теперь давайте там какие-то шпионские страсти. <связываем> да. <связываем> Британцев весело, как видите, но не в том плане, как хотелось бы. А Вот мало того, что случилась эта история с, с, консерва... с Джонсоном и еже с ним, и что консерваторы опозорились, появилась вдруг, забрезжила какая-то слабая надежда им спастись. Оказалось, что парламентарий такой гардинер от либористов брал деньги от китайских шпионов на разные свои и партийные нужды. Гардинер выступил замечательным э, оправдательным заявлением, сказав, что когда он деньги брал, он не знал, что это Кристин Ли, э, какая-то там оперативница, занимающаяся бизнесом и якобы налаживанием связей, что она шпионка. Ну, то есть, э, как бы странно было бы, если бы он сказал, что она представилась шпионкой, а сразу же у нее деньги и взял. Нет. Но дальше стало оказываться, что э, Ли... Она уже глубоко запустила руки в Лейбористскую партию и с тем же Корбином у нее контакты. Вообще интересно, есть хоть одна коммунистическая разведка, с которой у Корбина не было бы дружбы. И Лейбористов финансировала вовсю. И в целом использовала парламент для проведения вот этих самых китайских интересов. Консерваторы были обрадовались, что ага, вот тут-то мы это используем. Но стало выясняться, что... Мадам Ли, она женщина хитрая, как и ее начальство из Пекина. И ранее были такие же связи и с той самой Терезой Мэй, и с Дэвидом Кэмероном. Помните, оба премьера, и оба премьера консервативны. То есть, мало того, что... Консервативная партия, черт знает во что превратилась, так еще видите, китайцы ее тоже не знаю насколько, но стараются себе подчинить. И если учесть, что все больше и больше британских школ, например, частных, переходят, в том числе с какими-то там красивыми историческими традициями давними, все больше и больше их переходит под китайский контроль, и это, в общем-то, факт то видим, что китайцы-то зря времени не теряют, и не только в Америке безобразничают или в Европе, но и Соединенное Королевство во всю себе подчиняет. В этом плане, если отвлечься от Соединенного Королевства и посмотреть на Ирландию, просто на Ирландию, которая республика, то там ситуация тоже складывается, мягко говоря, не очень. Потому что Ирландия, она себя вроде бы всегда позиционировала якобы нейтральной, но обладала удивительной способностью связываться тоже со всеми возможными мерзавцами. Нацисты, коммунисты, да кто угодно. Ну, там, правда, были поделены как бы полномочия, сейчас поймете о чем я. И они себе не изменяют. И то, что в годы холодной войны... Ирландия откровенно шантажировала Соединенные Штаты. Периодически обещая, что будут отдавать свои базы так или иначе совет, советам если вот американцы не будут давить на Лондон и добиваться объединения Ирландии и так далее, и так далее. А вот сейчас э, наметилась такая занимательная тенденция, что э, в, в ирландском парламенте три основные партии, я даже бы о них вам рассказывал, и вот э, две из них, это Фиана Фейл и Финн э, которые номинально тоже консервативны, у них э, какая-то э, нежная любовь к тому же Китаю. То есть настолько, что летом, как после того, как парламент ирландский единогласно судил Израиль за то, что вот тот посмел себя защищать, и после этого поехала делегация в главе с министром иностранных дел в Китай, клясться в вечной любви к китайцам, при этом в Китае уже три года ну, в тот в этот момент два, два с половиной, ну, сейчас три Сидит ирландский бизнесмен, задержанный абсолютно без каких бы то ни было оснований. Там какие-то разборки внутри китайские. Он там партнер в какой-то компании, и он под это дело попал. Но вот видите, за палестинцев несчастных в ирландском парламенте страдают очень, а за своего гражданина, оказывается, нет. Главное, чтобы китайцев не обидеть. А, и если вот две, условно говоря, правые партии так виляют хвостом перед китайцами, то у партии левые, это Шенфейн, у них тоже были связи с нацистами и с теми же арабами, будь здоров. Но еще они, у них давние связи и с ГБ, и с Москвой тоже. И сейчас, когда вдруг казалось, что рядом с Ирландией начинаются боевые учения российского флота что ирландское правительство как-то вяло начинает протестовать. Но Шинфейн, по моим наблюдениям, пока к этим протестам, хотя они вторая, насколько я помню, по величине партии в парламенте, они вот как-то не очень участвуют в этих самых осуждениях. Пока. Дальше посмотрим. И ирландцы, сами ирландцы, здесь я абсолютно адресуюсь к ирландским экспертам, замечают следующее. Что, ну, во-первых, Ирландия, которая так клянется в ненависти к Британии, очень сильно вроде бы зависит от британской военной мощи. Ну и постоянными да, угрозами американцам от, них, от вас тоже. Но сейчас складывается такая ситуация. Учитывая связи крупнейших ирландских партий с Китаем и связи левых партий с Москвой, есть очень-очень большая вероятность, как это не прискорбно признавать мне, из-за разрозненности юнионистов, что весной придут и в Северной Ирландии впервые за всю историю Шинфейн к власти. А это будет означать, что если российский режим и китайский режим начнут масштабные боевые действия либо в Украине, либо на Тайване, то Британия окажется просто-напросто скованной. Есть даже версии того, что в Ирландии произойдет такая тихая оккупация, то есть будет марионеточное правительство, либо китайское, либо про прокитайское, либо пророссийское. Это уже как решат и Северная Ирландия после выборов тоже к ним присоединится, так или иначе. Но факт тот, что Ирландия станет вот таким эпицентром давления и на Британию, и на Европу. А вот кто это будет, китайцы или путинцы, или их боевой союз? Это уже очень-очень большой вопрос. Иван, а... у нас есть вопросы от радиослушателей, если не возражаете. Да, конечно, конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день, Иван. Скажите, насколько, по вашему мнению, вот это справедливо, то, что Китай давит на Путина, не начинать боевые действия в течение Олимпиады. Это первое. И второе, вот если, то, что вы сейчас рассказывали про Ирландию, про Англию, если тогда это вообще какой-то интересный вариант получается: Англия, Ирландия, Китай, Россия, как это все вообще может, может все вместе совместиться? Спасибо. Нет, что касается Китая и России, то понятное дело, что Путин давно под Китаем, как бы, ну, это уже давайте признавать откровенно. И китайцы хотят распространиться и на Европу. Но если. Британия оказывается блокирована со стороны Ирландии, и ей диктуются свои условия, то это означает, что нарушено и выход на Америку, потому что там еще через Ирландию проходят кабели связи, и интернет-связи, и какой угодно, и контроль над Ирландией будет означать во многом и контроль над этими, как-то мощном числе, кабелями, да. И Ирландия в этом смысле очень удобный объект. Почему так Соединенные Штаты в годы Холодной войны потакали ирландцам во всех их глупостях? Поэтому здесь-то ситуация действительно может быть опасная. И если, не дай бог, дело дойдет до чего серьезного, то вот то, о чем я вам рассказываю, это, понимаю, может звучать как некая вообще безумная конспирология, но ирландцы этого боятся реально. Ирландцы адекватные, консервативные. Это то, что я вам рассказывают, пишут во вполне себе приличных источниках. Поверьте мне, а не в каких-то там боевых листках антироссийских партизан. Так что эта проблема есть. Что будет дальше? Мы сейчас с вами в таком положении, что все может в любой момент успокоиться. А может, увы, и не успокоиться. И, учитывая нынешних лидеров, да, Байден, Макрон, Джонсон, Путин, Си и так далее, вот как-то я бы им не доверял безопасность мира. Да, это интересно. А по поводу того, что, скажем, Англия, там США пытаются якобы отправить оружие в Украину, а Германия работает против этого абсолютно чуть ли не открыто работает против кстати и франция тоже то есть в свое время а, действия зиц председателя привели к тому что европа а, повисла на крючке у россии и ничего не может ну, противопоставить то есть а, байден отдал европу в зависимости от российского газа нефти и они держат европу за горло поэтому когда они рассказывают Майса о коалиции, о дружно возьмемся, ну, может быть, на словах они произносят правильные слова, но на деле происходит все совершенно, совершенно не так. Иван, к сожалению, времени больше не осталось, но ничего, мы встретимся в следующий раз через неделю и продолжим. Обязательно. Спасибо, до встречи. Спасибо, всего доброго.